нужны знания да? но куда же без них а, сдавать в аренду следующее сдавать в аренду в интернете вы можете сдавать в аренду сдавать в аренду можно все что угодно а, места на своем сайте например там в сайт банкер продать да? А, вебинарную комнату вы подключили аккаунт да, там, на месяц заплатили за вебинар но вы там один раз в неделю проводите остальное время вы можете сдавать сдавать аккаунты в социальных сетях, да? также сервисы сдавать в аренду. То есть все, вы что-то покупаете и перепродаете, то есть сдаете в аренду другим людям. Это выгодно, люди этим будут пользоваться, это работает. Следующий способ. Так. Это администратор группы. Да? Администратор, ну, Admin. Здесь либо администратор группы, либо администратор сайта, либо администратор какого-то сервиса. То есть ну, наподобие, да, вот своя, своя группа, своя рассылка, своя группа, да. То есть здесь вы владелец, нанимаете администратора. Этот администратор, к примеру, будет там 50% получать или 30%, либо фиксированную заработную плату. Вы создали группу, создали идею, создали администратора. То есть наняли администратора. Но также этим администратором можете быть и вы, то есть вести, наполнять, информировать и зарабатывать на этом хорошие деньги. Это сейчас очень распространяется менеджера, менеджера проектов, да, еще можно назвать, эту категорию людей. Но я вот коротко обобщил администратора, то есть вы можете помогать известным людям вести их бизнес, доводить их проекты до ума и вообще их поддерживать. То есть, я, опять же, вам нужно вот… Если администратор, да, вы работаете с каким-нибудь там брендом, с человеком, который уже что-то понимает. Вы набираете знания, прокачиваете личность и рост, получаете известность, экспертность. Хорошая возможность для того, чтобы подняться. Подняться на уровне.